Всем привет! Для изготовления сегодняшнего инструмента потребуется вот такой вот 8-миллиметровый пруд латуни. Идем в токарный станок. К токарному станку точнее. Спильку с отверстием и резьбой вкручиваю в заготовку. Есть! И на всякий случай контргайка. Вытачиваю так называемую прижимную втулку, что за прижимная втулка вскоре поймете. Необходимый диаметр 8,2-8,5 мм. отрезным резцом выполняют три канавки не очень глубокие, буквально чтобы цеплялся палец звук, конечно в пору уши ватой затыкать но ничего, потерпим потерпим смекалка в помощь, так сказать в общем, поджимаем заготовку центром Таким образом деталь жестко зафиксировалась, соответственно зафиксировался и патрон. Дальше отрезной резец перевернутый и проделываем канавки теперь уже в этом направлении. Работает следующим образом. Во втулку устанавливается цанга. Также выточил вот такую вот гайку. Завинчивается. Вот и все. Далее потребуется отрезок орстекла. Вот такая вот полосочка. Толщина 13 мм. Бует, бует, бует, бует, бует, бует. Друзья. Пока я занимаюсь полировкой, для того, чтобы сэкономить время и сделать доброе дело, хочу порекомендовать вам канал моего хорошего приятеля Максима. Вау! Не знаю, передаст ли камера или нет, поскольку у нее какие-то проблемы с балансом белого автоматическим. Но блестит очень сильно. Очень-очень-очень. Вот он результат. Извентиляюсь за грязные руки. Нет воды. Нынче каждая капля воды на вес золота. Нет, не отключили за неуплату. Отключили в результате ремонтов каких-то насосов. Нет воды ни в моем городе, ни в близлежащих. К сожалению, гадство. Система выглядит следующим образом. Устанавливаем в Цангу вот такой вот скальпель. Лезвие. Ее, то бишь цангу, устанавливаем в прижимную гайку и это все завинчиваем. Крепенько прижимаем. И вот и все. Скальпель нож готов к работе. Столь гламурное изделие я изготавливал по заказу своей мамы. Она часто работает с тканями. И ей будет удобно им распускать различного рода швы. Подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться обязательно. До новых встреч! Но пасажи! Ран. Срачище развел какое на оборудовании. Где-нибудь на заводе меня б лишили премии. Не иначе. Марафет навел. Вот такой чудо агрегат ретро, но зато справляется со своими задачами полноценно. Вот так вот.